Всем тихой ночи. В голосовании в комментариях победил саркицизм. А это значит, что для начала стоит сделать новую версию видео про эту часть вселенной SCP, а то старое видео про саркицизм было не таким уж и хорошим мрачные сектанты, отшельники, практикующие темные ритуалы, огромные монстры и иногда целые здания из плоти. Когда фонд натыкается на что-то подобное, чаще всего агенты организации понимают, что встретили что-то связанное с аркицистическими культами. Одной из первых находок, связанных с культом, было SCP-2075. На вид это простой мужчина, но после его обследования оказалось, что он выдыхает особых микробов, которых способен контролировать так, как если бы они были частью его тела. В том случае, когда эти микробы поражают другого человека, и если этот человек не излечится вовремя от болезни, со временем он становится как бы продолжением тела оригинального SCP-2075. Как будто этой жутковатой особенности оказалось мало, впоследствии выяснилось, что несколько человек, работавших в фонде, также были частью SCP-2075, причем заражены были еще до поступления на службу фонда SCP. Когда это вскрылось, экземпляры SCP-2075 слились в монстры из плоти который кричал что-то про карциста Иона, и сражение с ним оказалось тем еще делом для охраны комплекса. После этих событий фонд провел масштабное расследование и выяснил, что оригинальный SCP-2075 когда-то работал в отделе ПГРУ, и агенты SCP начали внимательно изучать документацию этой связанной организации, и нашли там немало интересного. Например, то, что на территории Советского Союза действовали большие группы людей, относившихся к культу плоти. Благодаря документам, полученным от ПГРУ, на Северном Урале была найдена деревня, получившая обозначение SCP-2133. Жители этой деревни после смерти практически моментально разлагались и впитывались землей, а новорожденных тут не рожали естественным путем. Их находили в поле, в виде растущих из земли младенцев. Они буквально вырастали среди грядок, как какая-нибудь капуста или морковь. Фразу «детей в капусте находят» тут следует понимать буквально. А кроме этого из земли растут огромные щупальца, защищающие жителей деревни от чужаков. Под землей тут имеется система тоннелей с гигантским организмом, живущим в ней. И судя по всему, этот организм повелевает всем, что тут происходит, чего только не найдешь в горах Северного Урала. Впрочем, с чем-то подобным фон сталкивался еще несколько раз. Вот в Румынии также нашли комплекс пещер с огромным организмом в нем, но в этом случае обошлось как-то без культистов. Там вокруг подземелья обитали существа, чем-то похожие на вампиров, и они охотились на людей. Это все описано в SCP-2191, затем, что. Что-то похоже нашли и в Америке. Это тот самый случай, который еще показан в короткометражке Оверлорд и имеет номер SCP-2480. Там фонд встретил все то же самое: культисты, да еще и вдобавок невидимые, различные монстры из плоти, подземные ходы, из которых торчали гигантских размеров щупальца. Вот только вместо огромного подземного существа, которое бы этим всем управляло, там был человек по имени карцист Карвас. И в прошлом этот человек был сотрудником фонда, да не простым, а директором одной из зон. Тот. Факт, что SCP-2480 пол целой толпой невидимых монстров, а еще то, что высокопоставленные люди с SCP сами стали этих монстров создавать, вынудило руководство фонда начать решительную борьбу с саркицизмом. И тот же SCP-2480 был в итоге уничтожен, после целой войны, где фонд задействовал МОК размером с небольшую армию. Зараженное поселение было стерто в пыль, вместе со всеми его монстрами. После всего этого SCP продолжили исследовать саркицистов в России. И в ходе этого дела выяснилось, что саркицизм пустил свои корни достаточно глубоко. В стране существовала целая мафия культистов плоти под названием «Черная Ложа Охотников». И не где-нибудь, а прямо в Москве. Эти культисты уже по знакомой нам традиции устраивали жертвоприношение какому-то огромному подземному организму, скрытому в подземельях Москвы. Это явление известно фонду как SCP-2408. Фонд в итоге побеждает «Черную Ложу» только ни к чему особенно хорошему это не приводит культисты мафиози не стали особенно упорно воевать смог фонда а лишь разбежались по всему миру продолжая свои дела в тех местах где влияние фонда не так уж и сильно тогда фонд SCP несколько меняет тактику и начинает внимательно изучать все связанное с аркицизмом Агентам SCP удается найти несколько миролюбивых сообществ культа плоти некоторые из них оказываются вполне дружелюбными вот есть например то которое известно как scp 2815 и они там даже выращивают на деревьях органы для трансплантации. Исследования эти приводят к появлению нескольких крупных научных трудов внутри вселенной SCP. Это уже три части антропологического подхода к саркицизму. Фонд многое понял, изучая культуру саркицистов. Или Нелка, как они сами себя называют. Оказалось, что ранее бытовавшее представление о том, что Нелка поклоняются богу плоти, было ошибочно. Боги внутри культа считаются чем-то враждебным, в том числе и тот самый бог плоти. Центральной фигурой у Нелка является великий корцы и он, который, как считается, отобрал у богов часть их могущества, и за счет этого теперь владеет огромными силами, и сам является полубогом. У Иона есть несколько ближайших сторонников, которые называются клавигары. Клавигары у культистов плоти являются чем-то вроде святых, однако некоторые из них существуют и плоти. Например, огромное существо под Москвой – это клавигара-рок, а то существо, которое управляет монстрами, похожими на вампиров в Румынии – это клавигар-лаватар. Впрочем, клавигары не всегда были такими – в древние времена они имели более человекоподобные формы и сражались вместе с Ионом против расы кровожадных демонов-девитов. Хотя некоторые из Клавигары сами были девитами, та же Лаватар была девитской женщиной, которую Ион переманил на свою сторону. Среди различных исследователей саркицизма ходит много историй о том, как в те древние времена Ион одержал победу над кошмарным царством девов и основал великую империю культа плоти со столицей под названием Адитум. И Эта империя не так плоха, как может показаться ведь она освободила множество народов от власти кровавых девитов, которые были монстрами куда в большей степени, чем самые страшные порождения культа плоти. Эти древние истории разных обществ саркицистов ходят более-менее одинаковые, а вот понимают их разные люди по-разному. Основное разделение заключается в том, что одни пытаются понять пути плоти сами по себе и достичь того полубожественного состояния, которого достиг и он. Такие, как правило, живут в отшельничестве и стараются не соприкасаться с плодами цивилизации. Такие называются. Протасаркицистами, другие же напротив, видят в учении карциста Иона только путь к всевластию и возможностью удовлетворять свои самые извращенные желания безумные богачи, мафиозные боссы и темные колдуны представляют лагерь неосаркицистов. При этом это деление иногда бывает весьма условным. Те же прото могут жить в целом как обычные сельские жители, пользуясь некоторыми из благ цивилизации, а могут вести и совсем полуживотный образ жизни, также и неосаркицисты это могут быть какие-нибудь олигархи, а могут быть и совершенно обычные городские жители, по которым никогда не скажешь, чем они там на своих тайных собраниях занимаются. Во второй части антропологического подхода к саркицизму описывается, как фонд нашел большую группу саркицистов, живущих в Праге, исповедующих учения, называемые пожиранием грехов, суть которого в строгом соблюдении некоторых правил, одно из которых, например, заключается в том, что плоть можно поедать только нетронутой огнем и роскошью. Пражские саркицисты оказались очень умело в том, чтобы скрывать свое присутствие в городе. Притом у них был целый собор, который на проверку оказался еще и живым организмом. Когда факт того, что такое вообще стал известен фонду, эти люди предпочли заключить с SCP сделку. Договор, согласно которому исследователи организации могут свободно изучать разные элементы их культуры, за что самих культистов в целом не трогают. Правда, их лидера карциста как слишком аномального, оперативники фонда в итоге поставили на содержание. Благодаря такому договору ученые фонда стали свидетелями самых странных и страшных ритуалов, включавших в себя настолько гротескное преобразование живых существ, насколько это вообще возможно представить. Доктор де Море увидел так называемый суд, заключавшийся в том, что преступника, пойманного культом, превращали в бессмертное, но в остальном полностью беспомощное существо, напоминающее личинку, которое могло только страдать и размышлять о содеянном. Это существо навечно помещали в запаянный сосуд, где провинившемуся предстояло вечно размышлять над своими аморальными проступками. Пражские саркицисты, несмотря на свой городской образ жизни, оказались ближе к протосаркицистам, потому что они рассматривали свое необычное умение как проклятие богов, которые некоторые могут обуздать и использовать для того, чтобы бороться со злом и грехами. Кстати, общение с пражским корцистом позволило SCP сделать несколько находок, связанных с оленем народом, о котором видео уже было. Кроме прото фонд активно исследует и нео тех, что видят в изменении плоти лишь инструмент в достижении влияния богатства и удовольствий. В третьей части антропологического подхода к саркицизму описывается группа людей, называющих себя «ложа темных вод». Это Группа по большей части состоит из чернокожих колдунов, обосновавшихся в городе Новый Орлеан, и насчитывает около 50 человек. Все эти люди живут в небольшом карманном измерении, носящем название Лар Рю Макаб. Кстати, в английском SCP про этот Лар Рю Макаб есть отдельный хаб с достаточно большим количеством историй и относящихся к нему объектов, так что это можно считать темой для отдельного видео. Примечательно, что члены Ложи Черных Вод спокойно сосуществуют с поклонниками Церкви Разбитого Бога. Которые также обитают в этом ларере макаби. Что, наверное, говорит о том, что пути плоти сами по себе не слишком их заботят. И от этого они считаются неосаркицистами. Вообще это забавно, как в лоре SCP саркицизм эволюционировал от собрания страшных сектантов с кучей монстров, до учения со множеством ветвей и толкований. Среди этих ветвей ученые фонда выделяют несколько общих концепций. Главный из них это апофеоз. Его суть в том, что человек может достичь божественности. И по мнению саркицистов, карцист и он, и в меньшей степени его ближайшие сторонники, клавигары, достигли этого апофеоза. Впрочем, учитывая, что клавигары стали в итоге просто огромными монстрами, похоже, что-то пошло не так. Вторая идея – это желание. Желание – это то, что движет человеком, и смысл жизни в удовлетворении своих желаний. Нео-саркицисты считают, что нужно следовать всем своим желаниям, а прото-саркицисты признают правильными только некоторые из желаний, чего большинство из них ведет крайне аскетичный образ жизни. На практике различия прото и нео по большей части именно в этом. Третьим принципом является пожирание богов. Саркицисты хоть и считают, что боги злы, но понятное дело не являются атеистами и признают существование божественного. И Это божественное, как они считают, нужно поедать. И внезапно именно поедание божеств служит источником мистических сил колдунов-саркицистов. Сам он получил свои силы за счет того, что нашел способ буквально сожрать Бога плоти. Четвертым принципом являются, конечно же, жертвоприношения. Ну и куда же мрачные культы без этого на самом-то деле? Тут все просто. У протосаркецистов саркицистов нужно приносить в жертву себя ради других, а у нее саркицистов других ради себя. Ну и пятое это управление плотью. Собственно, главная саркицистов в мире SCP и заключается она в том, что они могут творить с плоти все, что вздумается. Таков сейчас саркицизм в мире SCP. Кстати, не забывайте голосовать за какие-то темы, путем оставления комментариев за них. За что будет больше, а том и будет следующее подобное видео. Всем пока!